Да. У нас еще Чем а хорошего тут попробовать? Я здесь не играю. Вот что да. здесь у нас появилось. Да. У для него просто нас Да, не пускай. Все, сейчас я уже отбежали. Вытащим. выйти, это ломайте, давай. давайте коридор, давай, давай. Давайте, ломай. Давайте. Ломай. Ломай. Ломай. ломай вот при нем, ломай делайте коридор. Да. коридор давайте коридор, давайте, давай Рожь. вы коридор сюда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 Дайте коридор! Ребята, не ну, дайте коридор, Ребята, дайте Ребята, ну дайте коридор. Дай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 Покажите, когда вы сюда встали, я пойду